всем большой привет сегодня будем делать очень вкусную заготовку на зиму из помидоров закрывать томаты будем небольшими дольками так что подойдут не только целые одинаковые помидорчики но и любые какие есть полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео приятного просмотра 400 граммов репчатого лука нарезаем тонкими перьями Затем помещаем его в сито и обдаем крутым кипятком. Полтора килограмма спелых на твердых помидоров разрезаем на дольки. И удаляем сердцевину. Берем сухие стерильные банки. На дно каждой кладем одну гвоздику. Три горошины душистого перца. 5 горошин черного перца и распределяем половину лука. Дальше закладываем доверху помидоры. Стараемся хорошо их уплотнить, но не помять. Сверху выкладываем шапочкой оставшийся лук. Из указанного количества продуктов получается 5 поллитровых баночек. Дальше готовим маринад. Высыпаем в кастрюлю 20 граммов каменной соли, 30 граммов сахара, наливаем 1 литр воды, размешиваем и отправляем на плиту. После закипания добавляем 50 мл 9% уксуса и ждем пока начнет кипеть повторно. Теперь банки с помидорами устанавливаем в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем не горячий маринад. Прикрываем стерильными крышками. А в кастрюлю вливаем горячую воду, чтобы она доходила до плечиков банок. Ставим на умеренный огонь и ждем пока вода в кастрюле закипит, а крышки на банках станут очень горячими. С этого момента засекаем время и стерилизуем ровно 5 минут. Затем аккуратно достаем баночки из кипятка. Закручиваем. Переворачиваем. И оставляем до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные помидоры на зиму готовы. Хранить их можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк